Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков, сегодня мы построим робота без всяких инструментов и которого можно построить на телефоне. В этом роботе есть мои идеи из зарубежных ютуберов. Этот робот очень простой, нужно просто быть внимательным и повторять все за мной. Ребята, помогите мне собрать как можно больше лайков. А если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, будет много интересного. Этот робот очень функциональный. На нем можно ходить, летать и преодолевать разные препятствия. Обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать такого робота. Если у вас есть свои интересные постройки, которые вы придумали сами, отправляйте фото и видео в Дискорд, и мы сделаем ролик. А если у вас есть инструменты, то вы можете сделать декор, как я. А перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, на что он способен. А сейчас мы с подписчиками пройдем Билд-Бот. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! все, все сказали. Все, по поехали, О, побежали. Блин, я миху не обманул. Я хочу миху вот Давайте ну проходим Билд-Бот, быстренько. Ничего не забиваем. Здесь меня обогнали. Перепрыгиваем. Перепрыгивайте. И чего? Что случилось? Я улетел за карту. Я за карту улетел. На Молодец. Кто погиб, тот погиб. Я еще не погиб. Я бегу на крышу. А ты наверху? Мы ка. съешьте опять конфетки у нас здесь. Аааа! Аааа! Ааа! Сделал это. Ты че... Кто <свист> сказал, что я погиб? Да блин, что я, сказал? Сказал. А, я уже вижу ухо, он уже далеко ушел. Я на уровне с ниндзя. Я тоже, давайте сюда. Я О, я вижу, я вижу, армия ухо бежит. Я уже иду. Ой, блин, Боже меня тут не больно. А что, то, что не далеко. О, блин. С... С... Обо... Ай! что такое скример? Ну так скажем, я я немножко. Я немножко... 4 Вы а, знали? Мы... В... Мы... О, мы потом. Феймс. Феймс. И, кстати, ваш тоже видео будет. Поворит, мне вообще руку У меня пылинки нету. Да, все, я с я уже бегу. А в аппаратуре. Вот, а, нет, не всегда летней еще. а хочешь, я расскажу прикол, почему он тебя убивал? Потому что ты самый последний был. Да? Ну, обычно нет, он не был. убивает самого последнего. А что если ты сам один то что он на 100% тебя будет атаковать? Games. Эй вы, но новые ухи, мы вообще-то жизнь здесь пережили, одному ногу вывернула, одному руку оторвала. Вы ч такие целые? Я вас буду ждать, тогда. Ребята, а смотрите, мы уже до последнего уровня добрались. Ребята, если а, вы знаете а, блогер, с которым я сейчас а, снимаю, напишите в комментариях того, кто Затем временем мы идем до сокровища Я лайкнул тех, кто первый пришел Ну что, готовы? Набидел? Бежок в бездну, три, два, поехали Я конфету... У меня конфета закончилась Ребята, я быстрее всех Сейчас, я быстрее Руки шатаются Ребята, я быстрее всех, я номер один Я номер один Я не... Я не... Я... Я... Я не... Я а Мы... у меня конфеты кончились, я просто поменял А у меня конфетка не ест А у меня почему-то конфетка не ест Ну просто испеклишься в этом Я возьму какая-то сундук Ты испеклился в дневном свете Перед началом туториала хочу вам сказать, что вам немного придется изменить свой скин Чтобы у вас работал этот робот Во-первых, вам придется изменить свое тело, руки и ноги а именно, нужно отключить любое тело, которое у вас стоит. Вы получается станете немного квадратным. Также делаем с руками и ногами. Теперь заходим в Бобу, потом Scale и все параметры должны стоять на процентов. А Бобу Type слева должен стоять 0%. Это все обязательно. Еще кое-что. Я хочу вам показать, как правильно вводить код. Промокод, который дает вам тортики. Потому что мне постоянно пишут, что код не работает. Просто вы его постоянно неправильно вводите. Сейчас заходим в меню, в настройки, спускаемся в самый-самый низ. Здесь есть коды, да? Пишем по-английски B. Сначала с большой буквы, а потом маленькую E. Потом A. Потом снова с большой буквы пишем Big. Это все обязательно большими и маленькими буквами. Потом пишем слово Ставим F, но только здесь не пишем, как вы пишете, О, а пишем два нуля. И потом ставим маленькую букву Т, Потом с большой буквы пишем слово print. Получается вот такой вот промокод. Здесь нули. Не нули, тут нули. Не буква О. Просто вы путаете. Теперь нажимаем Reddin. И... Ну, я ввел этот промокод, поэтому мне сейчас не дадут тортики, а вам уже дадут. Еще дополнительный бонус. Видите, у меня этих тортиков много. <laughs> Ладно, сейчас переходим к туториалу. Время туториала. Строить мы будем без инструментов, поэтому мы его сейчас ставим на единичку и отключаем Anchored блок. Ставим деревянный забор и на нем ставим два методических блока. Теперь мовы или перемещение ставим на 0.2 и ставим вот таким вот образом блок. На него ставим еще один и к нему ставим еще один. Получается вот такой небольшой промежуток. Ставим здесь любой другой блок и строим здесь тоже металлическую ногу. Под ней тоже ставим деревянный забор. Удаляем этот блок и здесь ставим два шарнира, как показано на видео, но сначала перемещение ставим на 0.5. Так как мы строим без фиксации, берем масло и ставим его между шарнирами. Вот так должно получиться. Теперь его перекрашиваем в синий цвет. Эта держалка нам больше не нужна. Быстренько строим небольшое тело. Теперь вот смотрите, на втором блоке по центру ставим железный забор. Вот так должно получиться. К нему ставим обычный стульчик. Под ним ставим деревянный забор. К этому деревянному забору ставим еще два деревянных забора. Под каждым вот этим забором ставим по одному шарниру. Или как я раньше говорил пимбочку. Всего ставим два шарнира. Вот этими шарнирами ставим по железному забору, берем масло, включаем у него фиксацию и ставим его под заборами. Не забудьте только снова отключить фиксацию. Эти масляные блоки перекрашиваем в синий цвет. Их нужно подсоединить к ногам, как показано на видео. Я имею в виду не масло, а железные заборы. Верхние три деревянных забора перекрашиваем в синий цвет, а два шарнира в желтый. Потом узнаете для чего все это нужно. Теперь нужно еще один важный механизм построить сзади. Сначала ставим деревянный забор вот таким вот образом, как показано на видео. Теперь берем металлический и ставим его рядом с стульчиком, чтобы он немного у него заехал. Удаляем деревянный. Теперь берем сервопривод, переворачиваем его, чтобы он смотрел вниз, и ставим его вот так. На более темной части северопривода ставим металлический забор вот так. Теперь шаг перемещения ставим на 0.5. Ставим еще два металлических забора. Внимательно посмотрите, как я его поставил. И еще один. Вот так сверху еще ставим один металлический забор. Теперь берем пружинку и ставим ее вот таким вот образом. Ноги мы полностью закончили, сейчас сохраняем, потом обратно загружаем, это обязательно. Садимся на стульчик, берем тортик. Так, где у меня тортик? А, вот нашел. Ставим его не снизу, а чуточку повыше в персонажа. Смотрите, как я его поставил. Теперь этот тортик прикрепляем с помощью металлических заборов к телу робота. Вот здесь удаляем нижний забор и стульчик. Теперь, начиная справа, удаляем вот эти деревянные заборы синего цвета. И на эти желтые шарниры ставим боку масса. Как вы поняли, все синие бойки надо будет удалить, а на желтые шарниры нужно поставить масло. Теперь убираем вот эти вот заборы деревянные. Вот это масло, все масло, которое здесь есть синего цвета. И вот такая у нас получилась походка. Если у вас не получилось, то пересмотрите этот момент пару раз и поймите, в чем была ваша ошибка. Это единственный на данный момент совет, который я вам могу дать. Перемещение ставим на 2 единицы и ставим по еще одному блоку под ногами и строим ступни. Сейчас быстренько построим голову, а потом я вам покажу, как сделать руки. Сначала перемещение ставим на 0.2, чуть-чуть повыше ставим блок. Теперь перемещение ставим на 2 единицы и рядом с этим блоком ставим еще один блок. И получается такая очень невысокая шея. Теперь здесь строим голову. Вот такую простенькую голову мы смогли построить без рулетки. Теперь переходим к рукам. Сначала делаем плечевой сустав, ставим там шарнир на другой стороне зеркально. На шарнире ставим один блок и под ним еще два блока. И также с двух сторон. Получается три блока. Ну это так, для тех, у кого с математикой туго. Чтобы руки у нас не раскачались раньше времени, включаем анчорот блок и ставим здесь масло. И не забудем отключить анчорот блок. Его перекрасим в синий цвет. Шаг 5 перемещение ставим сейчас на 0.5 как у меня и отсчитываем на заборе 4 единицы на четвертый ставим вот так получается раз два три 4 я, я не сначала начал раз два три 4 ставим здесь по два забора теперь отчитываем три клетки и там ставим по одному шарниру получается вот так раз два три раз два 3. Вы можете отчитать, а я примерно увидел, куда надо поставить. Теперь очень интересный запуск. Но, конечно, сначала сохраняемся и заново загружаемся. Но, конечно, сначала сами постройте декор. Мы с другом решили построить меня. а теперь я давайте вам покажу запуск. Берем и ставим тортик по центру себя. Вот таким вот образом. В моем случае я его постраиваю там, где у меня эмоция взрыва. Теперь ставим здесь таким образом металлический забор. И здесь повернутый вниз. Теперь шаг перемещения ставим на 0.5. Но сначала удаляем вот эти забор внизу и стульчик. Немножко повыше ставим вот так блок масла. Еще чуточку повыше. Кстати, все это мы делаем без фиксации сейчас. Видите, у меня рука взяла и оттащила масло. Поэтому давайте еще раз. Прикрепим. Прыгать в этой процедуре ни в коем случае нельзя. То есть все сломается. Теперь удаляем вот эти нижние три забора синего цвета. И на эти желтые шарниры ставим по боку масло. Должно получиться вот так. Удаляем синее масло, еще одно синее на руках. Еще внизу. Также забор. Если у вас не получилось, то попробуйте пересмотреть этот момент пару раз и поймите свою ошибку. У меня все получилось. Руки ходят, ноги ходят. Вот такой вот кстати, у нас декор получился. На руке вот такой вот меч стоит. Также, если прыгать, мы будем подниматься все выше и выше и выше. Хочу сказать огромное спасибо Кримсону. Он мне помог построить декор. Хотя, можно сказать, что я ему помогал. Я только сделал лицо, футболку, немножко ноги. А кепку, меч, руки, кроссовки он сам сделал. Надеюсь, у вас получилось построить такого робота. А наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Games. Геймс. Всем пока. Да, и кстати, совсем забыл. Если хотите топать быстрее, то можете съесть конфетку. Вот теперь точно все. Всем пока.